Я Владимир Малыш, Здравствуйте. Сегодняшняя тема «Совесть и счастье». Если вы затыкаете рот своей совести, то выкалываете глаза своему счастью. Мне нравится эта мысль, это моя мысль. Я ее трактую вот каким образом. Если вы пытаетесь переступить через свою совесть ради себя самого, ради своего счастья, либо ради счастья близкого, то вы знаете старую пословие, на чем-то горе счастья не построишь. Это истинные слова. Это говорит о том, что если вы пошли против совести, общечеловеческой морали, против Бога, против системы, которая называется кодексом уголовным, либо административным, гражданским, кем угодно, если вы пошли против закона, по принципу которого вы живете, по принципу которого вы судите других людей то вы счастья не добьетесь, вы его утеряете, оно от вас уйдет. Самый главный показатель счастья, некий градус счастья, это ваша совесть. Это совесть людей, совесть мира, совесть природы, совесть Вселенной. Никогда не делайте ближнего плохо. Если еще на этом вы попытаетесь погреть руки, это вдвойне опаснее для вас. Кем бы вы ни были, где бы вы ни жили, кто бы ни были по национальности, ростом, весом, возрастом, пола, не имеет никакого значения, кто вы и что вы. Важно лишь одно – вы счастливы будете лишь тогда, когда будете жить в гармонии с совестью. Можете жить в хибаре либо в замке. Вы будете счастливы, если ваша совесть и совесть людей по отношению к вам будет чиста и прозрачна она будет безупречна. Вы не украли, не оболгали, не отобрали, не убили. Это безупречная совесть. Это есть репутация ваша по отношению к себе и людей по отношению к вам. Когда совесть спит спокойно, ей не больно, ей не страшно. Она не боится поднять глаз, она не прячется, не опускает глаза, не отворачивается, не уходит. Не сбегает в другой город, в другой район, в другую страну. Поскольку от себя вы не сбежите, ваша совесть вас доканает. Будут болезни, будут проблемы, будут огромный шквал всевозможных неприятностей. Ваша жизнь будет полностью черной полосой. Не забудьте о белой. Всего лишь по одной, казалось бы, плевой причине. Вы переступили через себя. Вы перестали прислушиваться к интуиции. И перестали вести диалог со своей совестью. Это самое важное, поверьте. Многие люди знают, о чем я говорю, но кто не подозревает, прислушайтесь еще раз к тому, что я скажу. Совесть ⁇ это и есть счастье. Это синоним счастья. И Если вы ее душите, счастье от вас уйдет. Счастье вы не обретете ни в чем. Чем бы вы ни занимались, если вы крадете, унижаете отбираете, лжете, убиваете. Ваше счастье временно, оно шатко. Последствия будут невероятные. Готовьтесь к этому. Если вы все же станете на путь истины, если вдруг вы почувствуете, что совесть вдруг хочет, чтобы вы ее услышали, поговорите сами с собой, договоритесь сами с собой и живите иначе. Будьте человеком, в истинном смысле этого слова. На этом все. Берегите себя. Подписывайтесь на канал и оценивайте видео.